Еще один проект климатических систем в трехэтажном коттедже во Львове. На объекте внедрено три климатических системы – вентиляция, кондиционирование и пароувлажнение. За вентиляцию отвечает приточно вытяжная установка с рекуперацией тепла «Комповент CF500F» подвесного исполнения. Комплектация этой техники входят следующие элементы – фильтры для очищения воздуха, электроподогрев мощностью 1 кВт, шумоглушители, приводы с заслонками и рекуператор, благодаря которой система является очень экономичной в использовании. Данная вентиляционная установка покрывает нормы по воздухообмену сразу трех этажей. Рассмотрим более детально каждый из них. На первом этаже воздух подается в так называемые чистые зоны. Гостиная, зона отдыха и удаляется из грязной кухни. На втором этаже воздух подается в спальню и забирается из гардеробной и санузлов. На третьем этаже расположен кинотеатр, и воздухообмен настроен следующим образом. Подача воздуха осуществляется с помощью решеток, которые врезаются в воздуховод, а забор с помощью решеток, которые спрятаны за мебелью. На фасаде этажа также расположена комбинированная решетка для забора воздуха. За систему кондиционирования отвечает японский производитель Daigen. Это мультисплит и сплит-система настенного типа, которые установлены в жилых помещениях. Подбирая систему кондиционирования, мы учитывали размещение дома, ориентацию по сторонам света и теплонагрузки. Для увлажнения воздуха используется канальный паровлажнитель «Кандейр-РС». Форсунки расположены в трубопроводе. Система увлажнения работает совместно с вентиляцией, позволяя создавать в помещении здоровый микроклимат.